Друзья, сегодня мы снимаем ролик для тех людей, которые хотят купить или уже купили термокамеру от Ем колбаски. Сегодня будет у нас легендарная краковская колбаса. Ее состав простой, все его знают. И мне бы хотелось зафиксировать ее такой, какой она должна быть, какую я ее помню 30 лет назад. Да? Состав. Говядина. Высший сорт или первый сорт. Да? Измельчение 3. 5 миллиметров на мясорубочке свинина свиной окорок окорок свинина не жирная измельчение 5 8 миллиметров можно даже до 10 миллиметров поднять да и свиная грудинка грудинка свиная измельчение ну, жирность 50 процентов измельчение можно на подрезной решетке мясорубки подрезная решетком ну, то есть вот такие кусочки с перепериной яйцо либо по тонким полосками слайсами Прямо вот я сейчас нарежу оболочка стандартная наша свиная черева смесь специй для краковской колбасы для краковской э, колбасы готовые 8 грамм на килограмм соль нитритная, пополам с поваренной состав простой поехали Говядины 300 граммов, да, свинины нежирной тоже 300 граммов. И на этом пока мы остановимся, ага. на этом мы остановимся для чего? Для того, чтобы жирную грудинку ввести потом. Сейчас я перемешаю э, два нежирных ингредиента, говядину и свинину нежирную, создам матрицу белковую, ну, то есть основу белковую, да, а уже потом туда положу жир для того, чтобы эта белковая основа просто склеила. Хотел спросить вас, кому? Вот, у меня есть возможность вот так фасовать. Я просто попробовал фасовать э, для удобства <смех> Нитритная соль по 10 граммов. Вот такие вот чеки. <смех> чеки с наркотиками. <смех> вот. Если кому-то удобно, напишите. Вот такая фасовочка. Я не знаю, сколько будет стоить, но совсем недорого будет стоить. Вот. Фасовка для, для удобства хранения и для удобства, ну, чтобы не использовать весов. То есть на 1 килограмм, да? На 1 килограмм, да. Вот 10 граммов на 1 килограмм. Ну вот просто я высыпал. Еще 10 грамм у тебя Еще будет поваренной. чайную ложку поваренной соли. Все. вот Как на этом же все. чайную ложку? 10 грамм. Я взвешивал. В чайной ложке, оказывается, соли Соли 10 грамм, Ксюша. Представляешь? Опять эти ложки. Ты сегодня красивая, а я умный, да? Или наоборот? Ребят, набиваем свиную череву, ну, в данном случае 36-38, но можно и там любую, любой калибрик, который у вас есть. Значит, подготовка к набитке простая, просто промыть от воды, от соли в струе воды и дать их набухнуть хотя бы минут 20. Ну, если очень торопитесь, то можно пролить ее изнутри и минут 10 набить. Обязательно дождитесь полного набухания черевы, чтобы она была эластичной, чтобы она не рвалась. Вот и все. А если у вас что-то останется после того, как вы набили, ну, сырая черева, засыпаем солью, ждем пять минут, сухой солью, да? Ждем пять минут, выливаем рассол, насыпаем снова соли и храним в пакетике, в холодильнике, в холодильнике, не в Еще два года. Легко. я набивал специально с пробелами, вот с такими, для чего? Ну, чтобы э, потом в колечки такие э, ровненькие получалось. И колечки делают чуть меньше диаметра, ну, чтобы больше, так скажем, штук было, чтобы соседям раздать, да, соседям, друзьям. Еще момент. Э -э, вот Краковская делается кольцами, соответственно, это может быть либо коллагеновая кольцевая оболочка, ну, как альтернативу, по я еще расскажу, либо говяжья черева. Вот, по сути, у Краковской вариантов немного набивки. Либо свиная черева, либо говяжья черева 36-43, либо коллагеновая оболочка там 38 40 там 43 мм. Все. Так, ребят, ну, все навязал, все, все хорошо, колечки сделал разноплановые, вот и такого диаметра, и такого диаметра, ну, по ГОСТам она должна, конечно, быть 15 сантиметров в диаметре, ну, мы, мы не ГОСТовские делаем сейчас колбасы, а квартирные, поэтому не очень важно. Еще момент, сразу скажу про оттепление, это важный момент, раньше об этом я не говорил, сейчас хочу заострить ваше внимание, оттепление должно быть... Обязательно, неважно, что ты делал э, до того, как ты колбасу кладешь в духовку, неважно, что ты делал. То есть эта колбаса находилась в холодильнике или 12 часов. Вот сейчас я могу ее положить на, в холодильник на 12 часов для досаливания, так скажем. Да? Э, или она не находилась эти 12 часов в холодильнике. а Вот прямо сейчас еще достаточно не просоленный фарш я могу просолить ускоренно. Да, вот я вам сейчас об этом говорю этот процесс называется отепление вот положу в духовку поставлю в духовке 35 градусов 35, ну 30-35 э, налью водички в поддон и вот этот пар быстро мне согреет эту колбасу согреет, но не денатурирует белок, да, то есть просто будет теплая колбаса для чего? для того, чтобы э, натрия прореагировал, максимально разрушился весь, да, прореагировал с миоглобином мяса, с красным э, мясом, да, и вот э, при 35 доведу до 20 градусов внутри батона и начну нашу стандартную обсушку, обжарку, варку. Понятно, что в духовке обжарки не будет, просто будет обсушка при 60 градусов до примерно там 40-45 градусов э, и потом уже будет э, варка по сути. То есть, когда мы корочку создали, яркую красную корочку, да, э, варим паром, готовую горячую колбасу достаем и идем э, в гараж ее коптить, тире, ароматизировать, тире, пок, открашивать дымом, так скажем. да, Потому что ну, горячая колбаса отлично коптится там, при 55 градусах. Все, на этом все. И э, учитывая, что мы этот ролик будем еще пускать в ролик с термокамерой нашей, для тех, кто у кого есть термокамера. Сейчас мы эту колбасу можем оставить на э, просто на осадку, так скажем, 12, э, 12 часов при плюс 4 градусах в холодильнике. Мы можем так и не делать. Мы можем поставить в камере 35 градусов, включить парогенератор, дождаться, пока нам пропиликает 20 градусов внутри, да, вставить щуп сюда и дождаться до 20 градусов пропеликла, выключаем пар, шелк, да? Выгоняем весь пар наружу, включаем обсушку 60 градусов снаружи до, до там, 35 там, 42 двух внутри. Это буквально быстро-быстро произойдет, 15-20 минут она обсыхает. Вот, потом врубаем обжарку и варку. Ну, детально чуть позже расскажу, когда уже будем коптить. Все. Итак, друзья, навешиваем ну вот 5 батонов влезает, причем э, батоны это может быть и 50-й калибр э, какой-нибудь сервелата, и просто краковская. Батончики я здесь сделал не очень длинные, ну в принципе вот там 15 сантиметров как раз было бы в самый раз. Момент, который, на, на который я хотел вам обратить внимание и заострить на него внимание. Вот смотрите, вот когда вы вешаете, вот именно верхний ряд первую палку, первую вешала, вот датчик обязательно не должен касаться продукта. Почему? Потому что, если он тебя касается продукта, камера думает, что достаточно холодно, да, и будет нагонять температуру, пока этот продукт не нагреется до 80. Понимаете? Это автоматически вызовет брак. Для себя отметьте, так не надо делать. Обязательно проверяем вот при навеске именно самой верхней э, уровня, самую первую палку да, навешиваем. Вот обязательно для контроля оставляем место на, для, для, на этом щупе. Дальше. Ну, наверное, я навешу еще здесь и охотничьи колбаски, поэтому... Ну, дальше уже проще. Вот три ряда, в принципе, улезает нормально. Можно вешать в шахматном порядке, например, да? Повесить чуть выше этот уровень и сделать в шахматном порядке, чтобы батончики не касались друг друга. Очень важно вешать изделия так, чтобы они не касались друг друга и чтобы между ними было минимум три сантиметра. Между всеми изделиями должно быть минимум три сантиметра. Конвекция должна работать. Это важно, и вы с этим столкнетесь. Если вы так не будете делать, то у вас будет, будут слипы, так называемые. Слипы – это вот такие побеления на продукте, да? ну, такие белые участки. Они автоматически становятся горькими, кислыми. Почему? Потому что продукт не обсыхает, как им нужно. Итак, ребят, у нас закончилось отепление, видите, внутри у нас 27 градусов, внутри э, м -м, краковской колбасы, а, задано 35, я выключаю пар, я открываю вход и выход на камере, а, максимально, выход тоже, вот, а, и в принципе все. Хотел обратить ваше внимание на работу ПИД-регулятора. Он включается буквально на секунду, на долю секунды. То есть ТЭНы не Огненно-красные, они просто теплые. Вот тены, которые находятся, видите, он сейчас включился, буквально там через секунду выключился. Он, это умная машина, которая управляет нагреванием тенов. Тены там еле теплые. Они поддерживают температуру заданную, там, 3-4 градуса. Для чего это сделано? Это сделано для безопасности. Нам не нужны огненно-горящие тены. Нам нужно просто подогреть воздух. Да? Понимаете, для чего? Все. И а, теперь с, еще важно переведу сотепление на обсушку на 60 градусов и э, буду сушить, входа, входящий воздух сюда, выходящий туда, буду сушить до достижения примерно 35 градусов, но здесь помарочка, ремарочка есть, э, если воздух влажный, вот сейчас после дождя, возможно я сушить буду дольше, поэтому, а возможно и, и раньше. И еще момент, э, сосиски, сардельки, э, охотничьи колбаски обсохнут, может быть, позже, потому что у них э, площадь испарения высокая, да? а вот большой кусок мяса обсохнет раньше, поэтому ориентироваться на температуру во время обсушки, наверное, все-таки не совсем корректно. Э, нужно все-таки открыть дверцу и посмотреть, сухая или лаковая корочка или нет, потому что ты можешь достигнуть температуры в сосисках уже 45-55, в сосисках, сардельках, вот. но ну, а поверхность еще не, не обсохнет. И ты можешь достигнуть в окороке, например, в Тамбовском температуры 30, и он уже обсохнет вот я про что, да, то есть толстый окорок прогревается медленно, поэтому он обсохнет гораздо раньше, чем достижение 42 2, 2 градуса внутри итак, а у нас обсушка закончилась ну, на датчик это сейчас вы не смотрите потому что он торчит в, в... охотничек, а, он вообще просто лежит, да смотрите, что хотел, на что хотел обратить внимание вот, вот на цвет вот обратите внимание, лаковый лаковый, красный, идеальный цвет что здесь, что вот тут был слип, я развернул на, на, наружу. Вот идеальный цвет, да. Это у нас э, охотничьи колбаски. Это у нас и краковская колбаса. Видите, идеальная. Ну-ка, видно? Вот красненький, красивый, красивый. Вот этой стороной э, этот э, ряд висел ближе к стеночке, поэтому от стеночки тоже отодвигаем, когда будем делать следующий раз. Это нужно учитывать, да. То есть было идеально все. Все, обсушка закончена. Ставим датчик температуры ну, например, вот в эту колбасу. И она у нас будет показывать реальность. Чуть где-то на 62 3 Вот эта колбаса, вот будет уже готова. Потому что диаметр все-таки разные, видите. Вот она будет готова, естественно, раньше, чем более толстый калибр. Если вы делаете вместе разные калибры, ну там, ну хотя бы, чтобы у них разница была не больше, чем 20 миллиметров, да, их можно вместе делать то вот первые заканчивают приходят готовности естественно более тонкие а потом более толстые значит для перевода на копчение обжарку горячее копчение как вы еще назвать мы включаем подачу дыма подачу воздуха компрессором мы закрываем вход в воздуху закрываем вход воздуха прям через упор даже закрываем да чтобы у нас не было выход открыт в трубу и э, в сторону двери, да, ну, как-то так. Дальше. Опилки уже торчат. Мы от открываем подачу воздуха в камеру, да, и просто поджигаем эти опилки. С двух сторон. Все, буквально вот, ну, там, 2-3 минутки, и камера будет полна дыма. Камера коптит как паровоз. Прям вот очень сильно. Поэтому именно эти 20 минут. Но, в принципе, наверное, если вы будете это делать на балконе, ну, я думаю, соседям можно говорить в течение 20 минут. Как-то они могут потерпеть этот дым. Все, дым пошел. Да. 20 минут засекаем ровно. Друзья, ну что, прошло 20 минут. 50, 55, но сейчас пока говорю. когда будет 20. Как выключить и закрыть, э, закончить э, дымогенерацию и э, копчение-обжарку. Я вам не сказал э, в начале обжарки, что нужно температуру 60 поднять до 80, да, 85. Вот сейчас я поднял. Э, внутри сейчас у нас э, 52. Мы выключаем подачу дыма. Мы закрываем, закрываем подачу до, в дыма сюда. Сейчас сразу дым пойдет, смотрите, Опа, да, вот. И э, что мы делаем? Мы аккуратно будет, может быть, горячий. Да? Вот сейчас прошел дождь, видите, конденсат э, пошел. Но это ничего страшного. И мы просто высыпаем горячие опилки. Открыли замок и высыпаем горячие опилки. Вот в этот платочек. И он себя отлично, отлично отрабатывает. Все, Пожалуйста, все готово. Сюда можно было налить воды, но, в принципе, да и так нормально, сейчас она немножко подымит. Вот дым будет у вас э, в помещении, где вы коптите, получается только вот здесь, вот на этом этапе. Ну вот, что с этим нужно будет делать? Идеальный вариант, конечно, подвесить э, вытяжной колпак, вытяжной зонд. Все. А, дальше все. Открываем э, выход. Сейчас, секунду. Открываем вход. Видите, дым пошел, да? Выбрасываем весь дым наружу, вот там далеко, если вы обратить внимание. Вот все вылетает сейчас, буквально 1-2 минуты. Условия гаражные, я заранее извиняюсь, но мы вот коптим в гараже, потому что на балконе, мне кажется, это странно, в квартире коптить, да? Вот, в принципе, вот сейчас пока я говорю, ну, уже почти все, а уже почти все. Дыма было много, прям очень много было дыма. Все все закрываем. Закрываем выход. Включаем парогенератор. Переводим на варку. да? Включаем парогенератор. Температуру можно немножко скинуть до 80. До 80. Все. Ну и все. И ждем. Вам нужно подойти к этой камере три раза. Первый раз сделать обсушку. Да? Второй раз вы должны э, сделать обжарку, поджечь демогенератор, закрыть один из клапанов. И третий раз вы должны подойти, э, спустя 20 минут э, выбросить воздух, э, дым, э, отработанный, еда, э, э, закрыть оба клапана и включить парогенератор. Все. Вот это по сути и есть полуавтомат так называемый. Все остальное она делает сама. Мы заканчиваем варку. Вот сейчас 69 градусов, но, в принципе, уже должен закончить. Хотел обратить ваше внимание, что вот когда ты переводишь на варку, на этап варки, у тебя очень быстро начинает набирать температуру внутри продукта. То есть примерно там градус, полтора градуса, градус в минуту или градус в полторы минуты. Ну вот здесь именно в режиме варки, видите, сейчас, если обратите внимание, вот на подогрев, на включение тенов, сейчас будет огонек включаться и выключаться. Энергопотребление... Вот видите, он включился, выключился. Буквально доля секунды, может быть, там даже меньше секунды. Энергопотребление вот на этапе варки в статичном режиме, когда камера максимально герметична... Вот уже готово. Когда камера герметична, энергопотребление минимальное. Ну, то есть там, ну, может быть, там 200-300 ватт. Но в режиме разгона... Выключу, да? В режиме разгона она занимает, она потребляет там много, там до 2 киловатт, а потом уже там 200-300, как чайник, ну как обычный электропод, да, как-то называется. Все, все готово. Давайте посмотрим, что получилось. Я, правда, не собрал пока еще камеру душирования, пока не хватило времени. Вот столько пара. Чуть-чуть перекоптил. Эх, чуть-чуть, много, 18 минут в самый раз. Так, ну что, краковская наша готова. Я через салфетку, они горячие. Да? Краковская готова, цвет, ну, чуть темнее, чем я хотел. Ну, в принципе, в самый раз. 20 минут копчения, наверное, все-таки 18. Вот 17-18 будет в, в аккурат. Ну, ничего страшного. Идеальная корочка, лаковая, глянцевая. Все, что, все, как мне нравится. Все хорошо. Так, ну что, время пришло попробовать, да, ребят? Два часа, по-моему, пять минут прошло с момента начала до момента окончания термообработки. Было достаточно холодно на улице. Ну, давайте чтобы порежем. Внешний вид, как я уже сказал, да, вот мне очень нравится. Прям идеальный внешний вид. Вот такая прям, ну, может быть, чуть-чуть на две минутки меньше коптить. Но это же такие совсем придирки, да. Давайте попробуем, посмотрим, порежем, что у нас получилось на срезе, да, и до конца уже будет все понятно. Ой, слушайте, у нас неплохо. Хотя ее соседка домашняя, краковская колбаса. У срезь была, прямо скажем, не очень, а здесь, ну, вроде, ничего. Ничего плохого такого я не вижу. Смотрите, какая картиночка. Ну, чуть-чуть не краковская, она должна быть такими полукругами. Но ну, у меня нет подрезной э, решетки. Подрезной решетки, в смысле, вот 16-25 миллиметров, ну широкой. а так, ну, давайте так договоримся, 4,5 балла прям четко, может быть 4,75, вот из-за того, что размер кусочков не соответствует ну, ГОСТовскому, ну истинному, так скажем, каноничному, вот, ну в принципе это уже придирки можно так назвать, все хорошо, внешний вид прям, да, ну, меньше жира, чем обычно, там процентов до 40 жира, а здесь где-то процентов 25-30. Так что, так. Ну, копчение делает все. Да, обалдеть. Да, копчение – это пятый вкус, который усиливает вкус и всего остального. Без копчения не вкусно, а с копчением вкусно. ничего ты с этим не сделаешь. И как ты не говоришь, что это вредно, что это нехорошо, ты будешь есть копченое, потому что это вкусно. Мы, мы не сможем от него отказаться, потому что это просто вот вкусно и хочется есть и есть. Ребята, всем срочно коптить, Делайте правильную, хорошую, честную колбасу. Я считаю честной колбасой любую колбасу с выходом до 100%. Ну, понятно, что все полукопченые, варенокопченые, ветчины, то есть, выход 100% это нормально, на вареных колбасах, ну, выход, там, 120% тоже нормально, это, ну, это, в го, это выход, да, поэтому я за здоровую, честную колбасу, которой стоит гордиться, вот этой колбасой, наверное, стоит гордиться, здесь я ей ставлю четкие 4,5 балла, может быть, 4,75, поэтому, можно сказать, что она в номинантах призеров сегодня у нас выступает. Чего и вам желаю получать такую хорошую, красивую, вкусную колбасу.